Бонжур Здравствуйте, друзья! Сегодня готовим простой, но очень вкусный морковный салат. Сначала натереть морковь. Тут есть небольшой нюанс. Она не должна быть ни слишком мелкой, ни слишком крупной. Это средняя величина на моей овощерезке. Затем натертую морковь нужно пробланшировать. Именно такое состояние моркови дает этому салату неповторимый вкус. Подсоленную кипящую воду опустить сито с морковью, дать покипеть ей минуту-полторы. Вынуть морковь из кипятка, дать стечь в воде и полностью остудить. А пока измельчим зелень и почистим чеснок. Из зелени мне больше всего здесь нравится петрушка. Остывшую морковь взрыхлить вилкой, засыпать тертый сыр. Желательно, он должен быть того же размера, что и натертая морковь. Выдавить чеснок, засыпать зелень и заправить майонезом. Все тщательно перемешать. Приправить по вкусу, не забывая, что морковь бланшировалась в подсоленной воде. За счет ошпаривания морковки ее текстура получается и не хрустящей, как свежая, и не вареной. Это что-то среднее. Но как же это меняет вкус салата? Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие рецепты. А я вам говорю, бон аппетит и абенто.